Что ты что делаешь я ганнибал, или? Не я, я даже не знаю, что это такое. Ну, это ты? как планш, только проще. Попробуй, это не сложно. Относительно в общем. -то. Ну, типа, упираешься руками в столбики, руками напрягаешь в столбики. лицо и типа. Короче, ребят, объясняю ситуацию. Сегодня должно было быть видео по горизонтальному упору на брусьях, на дурнике, неважно, вот то, что называется, планш Ганнибала. И все начиналось хорошо. Я пришел на площадку, тут Леха был. Я ему говорю, Лех, сделай, сделай это упражнение, пожалуйста, я не умею. Он такой, да без базара. Он такой, Лех, расскажи тогда подписчикам, как ты учился, как ты делал это упражнение, какие подводящие. А он такой, он такой, типа, нет. И в общем, я не знаю, что делать сейчас, поскольку уже 7 часов, скоро начнет садиться солнце. Никто больше на площадке, тут в принципе-то народу мало. Вот еще, Миха есть. Никто больше не может делать это упражнение, только Леха. Он отказывается делиться информацией, поэтому я не знаю. Пробую сейчас, наверное, выходы поделать на столбах, а потом попробую сделать этот упор. Если у меня получится, то я что-нибудь расскажу. А если не получится, то вот Леха. Я оставлю ссылку на его ВК в описании к видео, и вы просто напишите ему все, что о нем думаете. Ну, пять выходов не получилось, получилось четыре, и при этом четвертый, на самом деле, вот когда застрял в этом положении и дернул, не очень приятно получается для плечей, потому что столбы, они широкие. И вот это вот широкое положение, оно не очень приятно, поэтому не делайте так дома. Делайте сразу либо выход целиком, либо не сделали, не сделали. Лех, не надумал? Не надумал. Ладно, сейчас отдышусь буквально немножечко и попробую этот горизонтальный упор сделать. Прямо не удалим, Лех, навсегда останешься в наших сердцах и в сердцах наших подписчиков. Тот момент, когда ты отказался делиться информацией с нами. Проблема на самом деле в чем заключается, ребят? Никто не учит горизонтальный упор. То есть, я знаю, что все хотят научиться, но смысл в том, что все просто пробуют и делают, либо пробуют и не делают. Но такого, что кто-то целенаправленно учился делать горизонтальный упор, я таких не знаю. Лех, ты знаешь таких? Нет. Мих, ты я знаешь таких? Вот в этом-то и проблема, поэтому поэтому очень сложное видео сегодня будет. Я даже не знаю, что делать. Шт что делать? Что делать нам? Надо что-то делать? Надо что-то делать. Надо что-то делать. Что делать. Какие упражнения вам могут помочь в изучении горизонтального упора? Если бы ты раньше пришла, мы бы снимали с нормальным освещением. Я долго Почему ты долго собиралась? Если ты знал, что ты будешь приседать, вот, могла бы быстрее собираться. Давайте спросим Алексея. Да, я а как же стойка на руках? А там вообще все сложно. Там все работает. Стойка на руках вам поможет, потому что там работают плечи так же, как и в горизонтальном упоре. Покажешь стойку на руках? На самом деле отжимания в стойке и любые варианты отжиманий в стойке это отличное подводящее упражнение именно для горизонтального упора, потому что они нагружают трицепс... Трицепс нагружают. Я так устал. Они нагружают плечи, они нагружают трицепс. Еще одно хорошее упражнение, которое тоже нагружает плечи, нагружает трицепс, нагружает плечевой пояс и практически имитирует собой горизонтальный упор это отжимание с ладонями у пояса. Сейчас покажем, как оно выглядит. Но оно есть. Можно было больше повторений сделать. Все-таки мастер спорта по гимнастике. Плечи, плечи и еще раз плечи, перефразируя дедушку Ленина. Именно эта мышечная группа играет основную роль в данном упражнении. И поэтому именно на нее будут все подводящие упражнения, которые мы сегодня будем показывать. И еще одно отличнейшее упражнение, которое мы вспомнили, это помидорка. Которую вы также используете, когда учите стойку на руках. Стойка на руках близка к горизонтальному упору по биомеханике в чем-то. Горизонтальный упор это как будто стойка на руках, но горизонтальная плоскость. Не принимайте мои слова слишком серьезно, я говорю несерьезно. Но смысл в том, что плечи действительно качать, поэтому сейчас покажу вам помидорку на брусьях. Постарайтесь ее удержать 60 секунд, это будет отличнейшая подводящая упражнение. Там было так, вроде, типа, лоши. сюда локти ставишь или как? Ну, в смысле, так, нет, нет, колени на локти. Колени на локти? Колени Что? на локти. Не на локти? Не на локти. Это Только ноги к груди. А. Вот. все держи. И... Вот так вот сможешь делать? Нет. А как сможешь? как держи, ты же гимнастка. Я говна давно... за. <ASC2> Самокритичная, я хочу сказать. Я так, -то Может быть. Так, что, нам надо вернуться к тренировкам. Что еще мы будем делать? Есть ли мысли? У кого есть мысли? Мысли нет. Мысли. Дурацкое упражнение. М -м -м. В принципе, мы дали три основных вам упражнения, которые, делая, вот и научишься делать горизонтальный упор. И все. Я даже не знаю, это вот всегда такая большая сложность показывать упражнения, которые никто никогда не учит. Все просто берут и делают. Да, да. Делаем. Так, мы придумали еще одно упражнение, подводящее, которое называется... Я не знаю, как, а оно, как называется. оно называется. Как и все в воркауте оно никак не называется, но оно хорошо подводит для горизонтального упора. То есть вы делаете мах ногами и стараетесь задержаться в горизонтальном упоре на секундочку. И вот так вот делаете, не знаю, подходов 10 по 10. Просто подготовить плечи, понять, какое должно быть положение тела. Что мы придумали? Ну давай, мы придумали. Можно не я, пожалуйста, нет. Сделать Леша, ты озвучишь. Он не озвучит и сделает. Он все. не может делать все за тебя. А почему за меня? Почему во всем всегда помогают женщины? Готов? Нет. Я, я уже точно не готов на крокодильчик. Почему? Что? Типа вопти сюда уперели. Что такое? Да, погоди, сейчас. А. Все. Держи, выше ноги. Вот такое вот упражненница можно было подержать подольше, но в целом это отличная подводящая для горизонтального упора, потому что, во-первых, идет небольшая нагрузка на плечи, во-вторых, вы учитесь балансировать, именно чтобы не заваливаться вперед, не падать назад, и это прям топ. Ну, на этом, наверное, все на сегодня, надеюсь, вам понравилось это сумбурное видео, полное всякой ерунды, но тем не менее, в целом мы же рассказали, как научиться делать горизонтальный упор, мы показали, что эти схемы действительно работают, они помогут вам подкачаться, и сделать упор. В одном из ближайших выпусков Ксюша тоже сделает горизонтальный упор. Обязательно пишите в комментариях, если хотите увидеть больше роликов с ней. Мы будем снимать, если она не будет от нас прятаться. И все на сегодня. Увидимся в следующих видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И приходите в парк Северная Тушина, либо в Парк Победы, по вечерам или по утрам, и потренируемся вместе. Пока! Вообще, мы шли снимать корги, ну ладно. Давай снимем. Что ты будешь делать? Да ты же в лямках Зачем ты пнула турник? У тебя голова не кружится? Корги почти убежал Где собаки? А кстати, где собака? Пум-пум-пум А, да, ее отсюда даже не видно Хороший, хороший. Он очень такой, он любит, когда его обнимает. он любит, а дай лапку, лапку дай, дай лапку. Дай лапку. Дай, лапку. дай лапку, дай лапку, ну дай лапку, ну ты че?